Каким будет июнь 2022 года? Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я решила сделать этот обзор на радостной ноте, что мне поставили с хорошей скоростью интернет, и мне нужно проверить, как будут идти лайфы. Жду от вас обратную связь, есть ли звук, есть ли изображение, не расплывается ли оно в квадратике и так далее. Да? То есть буду очень благодарна вашей обратной связи. И расскажу, конечно же, о июле, о июне, июне 2022 года, который у нас уже почти стучится в дверь. И что же будет? Что же хочется сказать? Да? Самое главное, что будет большую часть месяца Сатурн-ретро. С 5 июня начинается ретроградный Сатурн. И здесь, можно сказать, будет прилетать по карме, да, то есть те, кто не гармонизирует свою карму, будет ощущаться какие-то прилеты за прошлые поступки. Меркурий ретро заканчивается 2 числа, 2 июня заканчивается Меркурий ретро, это уже хорошая новость, уже техника будет работать намного лучше, уже переговоры будет проводить намного легче и э, какие-то слова люди будут понимать, разговаривая как бы на одном языке, потому что пока Меркурий редроградный, люди иногда, разговаривая на одном языке, не понимают друг друга, и здесь э, и тормозят продажи, и тормозятся какие-то важные переговоры, и переговоры в семье, договоренности какие-то в семье, женщины и мужчины плохо друг друга понимают, но этот период заканчивается 2 июня, так что это радует, дальше у нас будет э, несколько дней э, меркурий мритю две, два дня это 21 и 22 июня кстати 22 июня прошу обратить внимание на этот день и желательно его гармонизировать да? я бы даже ну вот я например его обязательно буду проводить в посте э, в благотворительности э, стараться никуда не ездить в этот день потому что в этот день просто так, чтобы точно сказать, пять, пять планет меняют э, свою пхаву или дом, как, да, для более понятного на русском языке, и меняют знак зодиака, то есть переходят из одного знака. Такое событие бывает нечасто, да, то есть даже, наверное, может быть, и, ну, не каждый месяц это однозначно. да, То есть как, какая-то одна планета, когда переходит, это понятно, что там тоже какие-то важные дела, лучше отменить. Но когда пять планет переходят, в другой знак, в другой дом, здесь реально стоит задуматься, никакие важные планы на этот день не планировать, лучше остаться дома, составить себе какие-то безопасное меню, да, чтобы без там, стреляющего масла и всего остального, чтобы вот уменьшить риск каких-то, непредвиденных, неприятных событий, да, то есть здесь будет очень много, то есть те, кто читают мантры, те, кто занимаются регулярной благотворительностью, им будет полегче, да, то есть могут даже вообще не заметить какого-то там напряжения, но все-таки стоит обратить на этот день внимание и записать, может быть, даже себе. Луна и Солнце будут в Мритью 27 числа, Луна в сожжении и двадцать восьмого и двадцать девятого, и Венера в сожжении тоже будет двадцать тридцатого июня. Что происходит, когда планеты в сожжении Луна дает стрессы какие-то, вот откуда ни возьмись, начинается какое-то волнение, переживание, нервничаете, здесь лучше это все гармонизировать, да, ну те, кто читают мою страничку постоянно, много постов, как это все гармонизировать, на консультациях я это часто говорю, даже на бесплатных консультациях. Я даю эти рекомендации. Я думаю, что вы все готовы, не стоит никакого смысла повторять Вне рассажения. в этот день постараться быть более терпеливыми с близкими, с теми, кого вы любите, с тех, кто любит вас, стараться не обидеть ни словом, ни взглядом, ни мыслью, ни делом, да, естественно. И это очень, очень важно обратить внимание, да, э, э, Ну, в принципе, Сатурн вот э, ретро, это, конечно, тоже. Те, у кого садосати, да, вот как, например, у меня идет уже там, третий год садосати, это период, когда я получаю э, плоды своих поступков. Меня этот период очень радует, но бывает у людей э, прилетает просто негативное за негативными ситуациями, Как говорят, пришла беда, открывай ворота. Да? То есть, ну, это э, опять-таки результаты плоды э, предыдущих поступков. То есть стоит задуматься в этот период, стоит переосознать что-то, э, может быть, сходить к астрологу, посмотреть... Послушайте рекомендации в вашем случае. Те, у кого э, Сатурн период еще какой-то идет, период, период или под период с Сатурном, тоже стоит обратить внимание. И особенно обратить внимание тем, у кого Сатурн травмированный в вашей натальной карте. да То есть okay. если он ретро, если он в сожжение, в, в войны э, планетные в вашей карте, то здесь тоже стоит обратить внимание, потому что будет этот месяц э, такой непростой в принципе. Но вообще хочется сказать, что в июне намного меньше моментов, чем за последние месяцы. То есть я бы даже сказала, что идет такая тенденция на улучшение, на улучшение, на восстановление каких-то ситуаций, на... На победу, можно сказать, да, но ну, победу каких-то наших мыслей, да, еще пока э, мы не можем говорить о конкретной победе, но э, те, кто держится в вибрациях, э, транслирует вибрации позитивные, они уже помогают э, планете Земля произвести то рождение, которое сейчас происходит э, на планете Земля, да, то вселенское рождение, которое сейчас происходит, э, оно помогает но сейчас будет уже немножко полегче становиться, это уже радует. Что еще хочется сказать, я уже сделала календарь на июнь, да, то есть девушки, которые у меня его регулярно покупают, я уже всем разослала, да, все, кто не покупает еще календарь, я рекомендую его, им воспользоваться, всего 500 рублей в месяц, и в вашем распоряжении будут просто внимательный просмотр всех дней, он сделан как для продвинутых, так и для начинающих, то есть там каждый день просто раскрашен какие-то цвета. Красный, желтый, зеленый, да, понятный для любого неподготовленного человека, который еще только начинает погружаться в знания астрологии. И можно будет сравнивать, какие дни для вас именно вот позитивно прошли, какие негативно, да? То есть очень рекомендую вести свой ежедневник и для самой себя писать, что вот этот день был классный, суперский, а в этом дне были какие-то моменты, да. То есть такой, такой анализ помогает сделать очень много выводов для своей жизни и наконец-то перестать просто повторять как попугай что астрология это лженаука да? то есть вы можете сделать свои собственные выводы так же как когда-то сделала я то есть я тоже когда-то думала что астрология это лженаука но лженаука не может жить миллиарды лет а именно миллиарды лет живет астрология поэтому любая лженаука гораздо быстрее уходит с поля зрения и здесь стоит рассматривать ее как серьезную. И стоит относиться к каждому дню, в котором всегда разные вибрации. Это не только знаки зодиака, это не только дни недели, к которым мы привыкли. Это еще вибрации планет. В каждом дне они в разном наборе, как краски на, на картине. Да? Кто-то выберет одни краски, кто-то другие. В каждом дне у нас разные краски. И как мы взаимодействуем с этими разными красками, насколько мы готовы принимать испытания, которые происходят у нас в жизни, или какие-то позитивные радости, настолько будет зависеть наше будущее. И это не, не просто, не просто там случилось, да? а всегда это результаты наших поступков, об этом нужно помнить. Так, ну что, дорогие мои, если у кого-то есть вопросы по июню, я готова ответить, если вы смотрите в записи, уже эфир, то вы можете мне написать в личку, если у кого-то есть вопросы. И очень-очень э, классный календарь. Я пользуюсь уже несколько лет. Когда-то я покупала у своей коллеги такой календарь, серьезно говорю. Даже будучи астрологом, я покупала у коллеги, потому что это ну, несколько часов расчетов, чтобы его сделать. Потом я стала делать сама, сделала так, как мне будет удобнее. В этом календаре есть э, дни, которые... Лучше сходить на шопинг и эти, дни, эти деньги вам вернутся с торицей, это очень круто, когда из ниоткуда берутся клиенты, или кто-то вам отдал долг, или кто-то вам что-то хочет подарить, это очень круто, когда вот такие ситуации мы можем создавать, просто зная, какие дни, да? Есть дни, когда нужно сделать уборку в доме энергетическую. Это будет активацией для вашего финансового положения. Это будет э, расчищением пространства для ваших новых отношений с мужчиной или нового уровня отношений с вашим мужчиной, с которым вы уже в отношениях или у вас семья. Там же есть э, обратить внимание на свое здоровье в какие дни. Там же есть э, дни... Постов и кадаши, вот как сегодня, например, день поста и кадаши, в котором стоит исключить зернобобовые и э, вы загадываете желания. Но Важно еще знать выход дня э, на следующий день из поста, то есть э, просто съесть кусочек хлеба или печеньки, как выход из э, поста, так чтобы ваша энергия, которая накопилась, э, осталась уже вам для исполнения ваших любых желаний. То есть экодаши дают очень мощный ресурс для исполнения ваших каких-то супер-супер важных желаний. Ну и мелких в том числе. да. Я уже 8 лет соблюдаю Икадаши. Два раза в месяц есть такие дни. Это 11 лунный день на растущую луну и 11 лунный день на убывающую луну. Я соблюдаю уже несколько лет. И как результат мои желания иногда сбываются в этот же день. То есть это, я думаю, что для многих очень круто, да, и хотелось бы тоже такое получить, то есть и кадаши, и посты, занятия благотворительностью помогают нам этого достичь достаточно быстро, стоит использовать, да? новолуние, полнолуние, да, я опубликую часто посты, что делаем в это новолуние или полнолуние, что следующее, да, когда мы заряжаем камни, когда не заряжаем когда кладем карточку банковскую на подоконник, чтобы наполнить лунной энергией, когда нет, поливаем цветы лунной водой и так далее. Да? мы умываемся этой лунной водой, то есть много рекомендаций я обычно публикую в эти даты, просто чтобы вам напомнить, потому что ну, классные практики, обычно все знают, но вот день, многие мне пишут, что благодарны за то, что я напомнила за день о том, что пора делать практики, да? то есть на растущую луну мы делаем практики на финансовое благополучие, на убывающую луну мы делаем чистки для своего организма, для своей квартиры, для своего пространства и так далее. То есть это все важно делать ежемесячно, да, особенно если вы никогда не делали, вы почувствуете, как меняется пространство в вашей квартире, и прямо вот хочется находиться в вашей квартире, просто хочется вот растворяться, быть, мужу нравится, да, он никуда не хочет идти там с друзьями, ему дома комфортно, то есть здесь открывается... Другие пространства, другая реальность, начинаются прям потоки идей, каких-то легко находить решения в жизненных ситуациях. То есть очень важно, чтобы вот это пространство любви, созданное женщиной, было вот на достаточно высоком уровне. Я рекомендую всем использовать эти специальные даты, которые есть в календаре и делать свое пространство классным, да, то есть это помогает очень достаточно быстро развиваться, устра... усваиваются хорошо знания, информация, и много плюсов начинается в жизни, много чудес, как говорят мои ученицы, что многие даже без этого календаря уже не представляют свою жизнь, потому что вот любую какую-то серьезную задачу нужно выбрать хороший день, тогда меньше усилий придется прилагать. А если день неудачный, то сколько бы вы усилий не приложили, все равно будет, есть такие дни, например, называются пустые руки, да, их несколько в каждом месяце, и здесь в такие дни обычно ничего хорошего, ничего плохого не происходит, просто вот ну, такой ноль. То есть сколько бы вы в этот день не прикладывали усилий, это будет все э, в напрасную, и в этот день просто зная это лучше разрешить себе отдохнуть что тоже немаловажно, особенно для тех, кто любит много работать и идут к своим целям просто большими шагами. Стоит иногда задуматься, что э, лучше сделать эффективные поступки и получить результат, чем полностью себя вкладывать, там, сгорать на производстве, да, выгорать и э, при этом не получать желаемое. Поэтому э, используйте календарь обязательно применяйте его, да, обязательно смотрите, не только купить, но и смотреть в него, сравнивать все, и желательно вот в своем ежедневнике отмечать моменты, которые вам будут просто очевидностью, что э, в нашей жизни ничего не бывает просто так. Хорошо, дорогие мои, я желаю вам отличного июня, пусть он будет у вас счастливый, пусть э, вы будете э, в такой э, энергии, когда исполняются все ваши добрые желания, да, э, пусть только добрые желания исполняются, да, но все равно мы ответственны за все наши слова, которые мы говорим. Иногда не необдуманно, как следует желание, оно вдруг начинает тоже исполняться. И об этом нужно тоже помнить. Будьте ответственны за свои слова и пусть ваши добрые желания сбываются. Пока-пока.